Если ты молился по ночам, чтобы найти самый честный и проверенный магазин аккаунтов Powerface, то твои молитвы были услышаны. С 2021 года магазин работает только с моими личными тинками. Сотни отзывов в ВК и 96 отзывов на FanPay за 2 года. На всего магазин существует уже с 2015 года. Сделку можно проводить как напрямую, так и через площадку Fanpay, которая дает полную гарантию сделки. Всегда в наличии аккаунты со свежими и не очень донными, готовые аккаунты с кредитами на балансе, а также